Вчера это было уже ближе Работал в санатории мой дед на старость лет Охранником в административном корпусе В третьем классе по субботам приносил ему обед Живописные места располагались в моем фокусе Сквозь них виднеется аллея, яркая осенняя природа На них внимание не обращала лимита Сквоз них проходит тьма народа С Центрального входа величественные врата Брусчатка крепкая французского бульвара, соприкасаясь с парапетами, старинными, с дорогой и съешенным машинами. Но для нее не кара на себе испытывать шаги босоты быстроногой, поспешно выходя из пятого трамвая по сторонам, смотря с авоськами пустыми. Запомнилась толпа приезжих именно такая, говорящая на сушике с лицами простыми. Они приехали сюда с уставшими глазами, они Тяжело работали, чтобы в Одесском санатории Гулять с деньгами, пока с хозяйством одни Ставленные родители Курортники расхаживают в сарафанах Кто с малыми детьми приехал среди них Катаются запешенные суммы на катамаранах Скоро на процедуры Хохот их затих Смутно помню памятник летчика великого В честь которого был назван санаторий, санатории Он запомнил путешественника Дикого Который вам опишет несколько историй С закрытыми глазами сидя на диване Приподнимая веки, устремляя взгляд, моргая без электричества помех не видно на телеэкране Кинопленка памяти моей все еще новая, живая Корни сотворенных устремляются к творцу Стремглав строка летит ближе к эпилогу Возвращаюсь к самому себе, юнсурив мое чувство задумчиво немного Там мне одиннадцать или двенадцать лет Спускаюсь к санаторию по переулку Трепетно в руке несу обед, по осеннему одет Целую неделю ждал одинокую прогулку Ответив на вопросы, дедушкины быстро, Свободолюбие, и любопытство, вели куда глаза глядя. Листва горит по сказочному пестра, Качели на ветру скрипят.